Накануне. Утро, утро, солнце блики, время мудрое, религии, Плеск, всплески, тайны знаний, перелески, ста желаний. Влев, достойный, арабесский, Лев Толстой и Достоевский. Стрижка-бобрик, вал-интриги, мышка-коврик, файлы-книги.